Пятерых, пестерых, короче, подтраивает немножко, простите, но против пятерых игроков команды СНГ Гейминг. И что я на большое количество процентов уверен, что, к сожалению, команды СНГ Гейминг этот матч отдадут даже против четверых соперников. И об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Пока что бомба устанавливается на точке Б, и, как вы видите, Зевс Зор выбивает бомбу из бомб керри. И остается один на один со своим соперником, видел его коварную ножку и знает, откуда его ждать. Это все, что нужно для победы. И да, Хайку выигрывают. Собственно, теперь вернемся к вопросу, касаемо того, что почему Хайку выигрывают. Потому что СНГ Гейминг играют свою вторую турнирную игру в истории своей команды. Это раз. А во-вторых, они играют атаку неправильно. Посмотрите. Шифт с респауна. Это правильное решение. Это адекватно для атаки. Выйдите, слейтесь, быстрее восстановите экономику и быстрее пойдете покупать калаши. Я имею в виду выводить общий чат с игры на экран. Я понял, я понял, да. А, я думал об этом, но мне кажется, что он будет немножечко типа здесь неуместен. как-то. Он будет что-то где-то закрывать. Ну и плюс, как бы, с одной стороны, зачем. Но я подумаю об этом. Я подумаю, вернее, как его можно разместить и можно ли это сделать. Собственно, СНГ Гейминг свою первую игру 16-9, если я не ошибаюсь. А, нет, подождите, 16, по-моему, 6. Короче, черт с ним, я открою сетку и так посмотрю. Так, СНГ. Проиграли команде Блит как раз со счетом 16-9. Все правильно. И по результату, дамы и господа, получается чего? Они там то же самое делали, что и сейчас. Их игра напоминает мне наш первый турнир. Вечный shift и нервозность. Играть нужно расслабленно. Чем сильнее ты загоняешься, что это какой-то ответственный матч, тем хуже ты сыграешь в перспективе. Это надо понимать. На экраунде ТТ берут Юсп. Да. Кстати, кстати, да. Zero Two сейчас играет с Юспом. Где он вообще есть -то. Вот он. И это не, куплен... не подобранный Юсп, как вы можете догадаться. Ну, в общем, здесь есть сложности, есть моменты, конечно, по которым к команде СНГ Гейминг можно придраться с точки зрения их проведения атаки. А, ну, а Хайку Тим, в общем-то, зарекомендовали себя как ребята такие, ну, неплохого уровня. Да, в нижнюю сетку попали, но, извините, они попали на Хайред Киллер, и вполне себе вменяемо, что они, собственно, оказались в нижней сетке, потому что соперник у них как бы был, так скажем, КАМАЗ, а они как бы в этой ситуации как жучок болели. Минус от Дель Ротбека и минус от ЗМР. Два игрока атаки остаются в живых. ЗМР забирает Хакима. И Джей Эр, он же младший, остается последним. Здравствуйте. Этот турнир, который играет коса смерти. Что-то я пропустил. Навруз, да, приветствую. Все правильно. Этот турнир играет коса смерти. Они сейчас находятся в полуфинале верхней сетки. СНГ проиграет процентов, пишет Нигма. Ну, не очень хотелось бы, конечно, верить в то, что это процентов, Но, с другой стороны, да. Шанс. Очень высокий. Играл мой клан против чудаков, которые берут 1-5. То есть это 5-7 и береты. 3-0, дорогие друзья. Хайку забирают всю серию экономических раундов команды SNG Gaming. Но проблема в том, что ребятки немножечко не уследили за своим финансовым благополучием с точки зрения команды. И это я про команду СНГ Гейминг. И в результате этого сейчас девайсов у них. Не совсем полный комплект. МПшка у Хакима и Дигл у Шока. Это, в общем-то, неплохо, но... Вы тоже должны... Вот... Методология проведения матча 5 в 4... Банально, да нельзя. Просто в пятером каждый раз пушите точку, и все. Именно пушите, не стоите под ней, а пушите. Вас больше. Вас в пятером, вот, допустим, сейчас быстрый выход на точку Б. В пятером на двоих. В пятером на одного... Я не понимаю, чего СНГ Гейминг боятся и почему они вот настолько сильно не хотят сыграть агрессивно. Ведь агрессия сейчас то, что нужно, как раз-таки, команде, для того, чтобы раскрыть свой потенциал, если он, ну, черт возьми, есть. Хаким забирает Зевса. ЗМР дает разменный минус по-младшему. Из Сэндвича все никак не выйдет. 0-2. И в итоге уже и не выйдет оттуда вообще. Но бомба все-таки установлена. Хаким. Смог зайти в сайт, смог поставить бомбу и даже еще и М-ку подобрал. Неплохой прифайр, но не туда, куда нужно. И в результате ретейк от команды Хайку Тим. И как следствие 4-0. Пятого игрока ждали 10 минут, если пятого игрока не было, команда автоматически проигрывала. Раньше, да, раньше так и было. Но только, э, видимо, это все-таки вариативно от, каждого, от каждой турнирной организации. И правильнее все-таки сказать, что в свое время. Ну, не так давно, давайте даже так скажем. Вот еще в 2018 году обычно проводились турниры, формат 15 минут. Не пришли, все, ГГ. 5 на 4, не красная игра. Ну, согласен, совсем не красная. Или не классная, тут вопрос, конечно, <laughs> к трактовке. Ну, выход на Б. Наконец-то что-то быстрое в исполнении СНГ Гейминг. И быстро улетающая в никуда. Трипл кил от ЗМР -а. Хаким. Один минус в размен. Бомбу младший все-таки подобрал. Но ставить ее не будет. <laughs> Но ставить ее я, пожалуй, не буду. Ошибаются немножко в позиционке ребята из э, Хайку Тим. И в результате теперь хорин остается один против двоих. Некрасивая. А, все, понял. Некрасивая, я согласен. По мне, таки лучше не проводить игру 5 на 4, чем проводить ее. Лучше получить техническое поражение, чем играть вчетвером. А, ну, такая себе, честно сказать, позиция у первого. Да и, в общем-то, второй непонятно зачем отказался от собственной позиции и решил выйти на чек. 5-0. На 200% выигранный раунд. СНГ Гейминг сейчас умудрились проиграть. Думаю, что нет смысла осуждать ребят. А их никто и не осуждает. Спасибо большое, Денис, за подписочку. Ну, в общем, предыдущий раунд достаточно показательный Сейчас, так как команды СНГ Гейминг Это новички, по сути Они, к моему величайшему сожалению С огромной долей вероятности Сейчас тильтанут Но я надеюсь, что все-таки этого не произойдет Аккуратно по пульке, прицельно Зев Зор все-таки забирает Хакима Дилер Рокбек Забирает 0-2 И Хорин погибает от рук Шока И вот в этот момент ситуация выравнивается И становится 3-3 в, в результате все-таки Хайку Тим Играют куда более продуктивно Дилерот Бек вырубает младшего Шок второй минус в этом раунде И по-прежнему численное равенство на экране 2-2 с занятой точкой А Вроде бы должно немножечко нормализоваться Все у команды СНГ Гейминг Но мы и в предыдущем раунде видели Занятую точку и более того Даже поставленную бомбу тоже видели Пинг ДЛЛ. Один против двоих. Не понимает то-то-то-то-то-то. Вот это решение. Решение нормальное. Я понимаю, что соперник... Он же ведь, заметьте, он открывается. Дает префайр на хелпу. И неужели не понимает, что соперник может находиться не на хелпе, а в коннекторе? И просто перед коннектором достает бомбу и бежит с бомбой в руках. Вот сейчас тоже мог бы, кстати, выигрывать. Но ладно. Я, конечно же, от себя хочу пожелать э, команде СНГ Гейминг провести работу над ошибками Обычно я всегда это желаю командам, которые играют, ну, так скажем, около середнячка и чуть-чуть ниже Потому что, действительно, это тот самый момент, когда очень важно э, смотреть свои игры, игры других команд и анализировать их Это очень важно понимать, где вы ошиблись, и эти ошибки больше не совершать. Но пока что энтрифраг был сделан в коннекторе. Через прострел был убит uh, Zero-Two. ЗМР uh, забирает Хакима, и теперь еще и в численный перевес выходит команда Хайкутинга. ЗМР вырубает пинка. Шок! Опять же, вроде бы, находясь в позиции, по сути, ждал, но... Но куда поставил прицел, непонятно. Младший, последний, и вот так выглядит безнадега, дамы и господа. 7-0. Ну и сразу забегая назад, <laughs> получается. Вспоминаем ситуацию, в которой я говорил, что команды... Ну, команда Хайку лучше не играла бы вообще, чем играют четвером. На самом деле, правильно получается, это и сделали Потому что так они получили бы техническое поражение А теперь они просто выиграют у команды СНГ Гейминг И пройдут дальше в одну 8 Вот и вся хохма Зеймер! Энтри ну, фрагер. ничего себе. Хэдшотик в ответ прилетел. Но здесь очевидно уже, что выход на точку Б. Неспешно Хайку начинают перетяжку, я так полагаю. Очень неспешно, потому что никого, кроме ЗМРа, в точки Б я пока что не вижу. И вот он тайминговый выход от Zero Ту. И здесь как раз-таки появляется Диль Ротбек, который как раз-таки первый стянулся и уже помог своей команде. Зевзор в спину забирает остатки, и это 8-0. А главное, СНГ-гейминг не слушать тех, кто пишет вам и про вас в чате. Это самое главное. Вообще, когда играете, нужно от всего абстрагироваться. Нет ничего плохого в том, что вы проигрываете. Даже если это будет 16-0, это, конечно, зашкварненько, но не смертельно. Обязательно люди э -э ну, поймут, что вы просто новички. И именно поэтому так будет, так будет с каждым, собственно говоря. Ого! Какие ваншоты у нас тут Финк раздает. Ну, флешки чудом спасают игроков обороны, находящихся... Игроков, простите, атаки, находящихся на миду. Правда, не надолго. Трипл килл от Зевса. И последним остался младший. А он такой под шумок из ямы выходит. Никого не смущает, что у игрока в нике первые пять букв дилдо? А Володя, я открою вам тайну. Это... Шесть букв. Это Л, скорее всего, да? То есть это Дильдорбек. С огромной долей вероятностью. И это просто имя, ну, вероятнее всего, выходца из какого-нибудь там, например, Таджикистана или Узбекистана, или вот что-то такое. Только ваше больное воображение могло здесь увидеть намек на фалоимитатор. Вот Иначе не скажешь Минус от Земера по-младшему И это девятый раунд для коллектива Хайку Тим А теперь их почему-то становится трое Но вот за такое вообще мне уже, конечно на Кажется, надо давать Техническое поражение команде Даже невзирая на то, что они выигрывают э С таким счетом Зиро Ту сказал, что их по приколу Закинули на турнир А, да? Ничего себе, даже так ну что, ЗМР с Дельдарбеком остались вдвоем. И ЗМР с хаешки там умудрился кого-то подорвать. Сейчас пока сидит в смоках. Просто не обращайте внимания, он не прогрузился. Минус первый, минус второй. Ну, слишком банальный фейк по дефьюзу. Он что, вообще, что ли, типа думал, что типа это слишком будет. Ну, ну не знаю. Вова, там техническое поражение. Кикай их. Пишет Денис. Вот так вот. Дилдарбек это имя, правильно, Саш. Вот. Вот. Витя знающий человек, он разбирается. Втроем в любом случае не выиграют. Потому что, ой, младший. Ну все, короче, да. Здесь техническое поражение. Уже очевидно, потому что, ну, в любом случае, о чем здесь может идти речь, как бы, ну... Этот балаган, что называется, пора закончить В таком случае СНГ Тим проходит дальше Ну, я не знаю, в общем, что там будет, как это там будет выглядеть Но так или иначе, матч заканчивается техническим поражением Команды Хайку Тим из-за банального отсутствия Ну и, конечно же, рестарта, который сейчас был сделан У нас там появлялся какой-то 123-й Вот, периодически он там мелькает Может быть, это и был как раз 4-й я, я ведь правильно понял? Дуримар админ. Он э, не админ. Он игрок команды Хайрат Киллер. И на данный момент судья в матчах. Вот, вот так вот.